Вот зига, симптистом неужели с неужели стинг закончился? Нет, не закончился, сама клав летит это не кажется что, что скажу вам грустное, грустное. Что это такое? День клана, я понял. А то сначала для вас, сначала веселее, потом уже грустно. Прикольный, ну, ну, ну, там... ну, прикольнее. ну Лего, де, а Думаете, Новый год для меня? Вот это вот что? Попустил. Ну Но а это Новый год, блин? Нет, это да позор. Позор. Пока <смех> обидно. Почему игроки с тобой не бежают? Захожу сразу. Не зашел, получай бан. Пошли, его, да? Пошли. В битву. Там еще через землю сплют. Кстати. Я кстати там демона изменил, думаю, зачем Димон без медицинский Димон. Ралда будет. Я знаю колду колду и какой я, я колду взял, поэтому нужно... перед смотри кстати. Кстати, что там клан у нас? Пишется, что клан вообще не активный. Как то. Я ну вроде бы 13 дней. Больше трех дней сразу вылетай. В чем дело игра? Я думал клан топовый. Да они что пропустили больше трех дней, алло может быть потому что они он лучше меня он лучше покупкам поэтому он типа более четвертый и занимаю да не считается офигеть так ничего я с уже этим фунтаж я на халтущество 14 активных что мест нет я не знаю, если я буду, я бы тоже так буду конечно. О -о -о. Хм. Не знаю, чем я не он, Круче меня защищать. Да, Никто, круче меня не может. Вот ну, так. вот что я взял? Прицаря взял кого-то на коня. Ну, конечно, демона. Ну, он там сердечка, которая та еще Интересно, нам ставить защита атака точно решин защита так и защита так а почему а можно изменить О, спасибо вам но мы так сработается мне даже лег вообще нет ну ладно но вы видите ну, что творится что творится кататься сила О, для для фа, для теха не собирает ведь не воевать кстати кто численности лучше а, те, есть численности только не больше 10 12 тот прикинь 300 стоит не будет столько маны что я капец есть буду так что вот этого чувака совету брать тысячу но 932 2 хп 6 атаки. Ну, 932 хп 6. Ну так он сильнее, чуваки. Маны бить, прокачивайте ману. Потому что у меня есть колдус манной Все тут маны, кстати, между прочим. Я его не могу брать. Он тем более слабее Раньше ему сильнее, конечно. считать для атака Ну, блин, они крутые. Они больше. Мощи. здоровье Атаки. Ну, конечно же. Давай их разружайся. А Дима. Ну, у нее здоровье. Атака принципе можно но он дорогой кстати нет? лего тоже но ну, у нас тоже есть люди. в общем конь и лучшим пока -то как там рыцарь да, да что просили два блин разружайся уже одну минуту прошла между прочим я что зашел. с Новым годом с Новый годом вас друзья планируется что-то с такой что Ладно, поедет, саму все это выкапывать. Спользуй даже нельзя. Слышите? Я что-то ничего не кручусь, что он дело. Подугайся. Хочешь играть? Конечно, не хочу, я занятый. Как там? Что не проучили? Неужели это у нас лидер проиграл? Лидер проиграл, как ты можешь, блин, ползорить свой клан, блин. Ну да, я тут позор, конечно. Ну блин, я не ждал, что так долго, блин, как игра загружается. Хочу воров вануть повыше. И достать вас. Хоть топ-3 займу. А потом все сюда будет. Кстати, мне очень интересно. Вообще. Может быть есть другой клон активный? Может, все по-разному бывают. Ну, вот, кстати, чьи клоны то чувак кто не позвал за вечно так что ты провалились вот он задролся а? я хочу уже хватит снимать вот заглазь роль по разрушать время уже фетер да у нас тут делать тут дело дрянь с чего не там разработчики знают все нам были разработчики если псы то не кердык а что дайки не псы дать не спини псы давай давай давай давай Сову прям вот дать туда сюда то, что точно что... <с> такое не демон. Ну, ладно, блин, тема нужно отбить, но если с вазом скажут там, в чем там дело. можно менять чтобы я вот а. понял каких -то, каких -то кусочков носит точнее быть что он хочет армию количество построить если построю там коньяки и уничтожители то будет классно еще сова здесь давай вдруг тут брак совой вдруг я такой внимательный Окей, иди сюда вот, возможно враг еще там. Наверное, ну, нет. Давайте коньяк уже. Так и смотрим за картой. Э -э, воздушных не призывают, скорее всего. Я тоже не буду, при... не буду призывать воздушных. Если будет, то почему бы нет. Значит, иди сюда вот, в принципе. Варваров, скелетонов очень понятно. Скелетоне, я тебя вижу. <смех> Скелетона Варваров. Он хочет силу вота. А, войну хочет. Может, тогда еще один. Панки здесь давайте. Не ничего не будет. Генеришнс, думаю. Разделяемся, чтобы прям вдруг если прав, то что помездежу и вы слита у меня утром. Тоже пятерочку, думаю. Шестерочку там сюда. Два коня. Не знаю, но время тянуть, тянуть нельзя, блин, поэтому уже застроить еще одну позор. он сейчас нападет чувствую. Слюндик сказал, не слишком все будет так, Я хочу коня построить, вроде бы это будет логично. Так, так насчет врагов я не вижу ни одной совы. Не знаю, чем он такой занимается. Пока что не хватает армии специально куплю еще одну, потому что хочет еще призвать больше коней, а не как мы знаем, это тоже сила, а регенерация может тоже, В принципе, про штук. Значит, что Блин. Блин, мне засек. ё мое, Круто вышло. быстро быстрому Не знаю, что там мочит, блин, если он еще мочит, то я заводю, я быстро с там, давайте, быстро там соль. Так же там базу строишь. Чтобы было больше хп. Ну, надо быть. Так, ну, по-быстрому, все же, ага, вижу, вижу. Я выиграл, да? Подожди. То есть все туда орда. У меня обмануть врага. Он за нас летит. Ну-ка снизу за семи. Боями. То есть такой же, значит, что я дам. А если там, Там тоже. Прикольно. Одети мне О, конни. Так. Блин, тут нас порвут. Нет. Но мы не сдаемся. Всё, чувак, ты просто перни не стоит, брат, да? Блин, сейчас кроме ремлик тут не грубать. Ну всё, мы будем шоколаде, Так, да. А что здесь будет ждаваться? Мы сейчас салон блин. Реально все равно не звали. Тем более с кустой круто Стоп, а дайте ещ поскольку там пару казаков. А то вижу, что он не сдается. Так он нападает здесь еще. Может быть орду создать? И так завалить его. Что, подаемся ему? Ну, в принципе, можно, потому что мы так захватили все. Всем просто захватили. Видим. так я ставлю тогда одно обратно <связать> <связать> ага. кончика ты не зря все же пустил я понял еще так ладно да, пина его там не нужны ему чтобы он выдохнулся спокойно нужно, чтобы он не прибавился. блин все же тут да. А, базу. Я ему дал шанс, не знаю зачем я сделать. Дракончика Зачем ты сделать, чувак, какая ошибка Даже дракончика преследуем Не, не делай, давай откуда Чувак, мы все за кофе Ты встань он должен проиграть, тут еще краб, кстати Вдалось, спасибо Все, ничего не надо, Ладно, даже сегодня не успеем, но это не важно заведения играйте в эпис нет не не играйте в братаджи вот вебс такое, брата я топ я почему скажу кстати <вы tumor> я куплю хел замок ведьмы прям сейчас и нас следующий ролик я продолжу